Доброе время суток, уважаемые зрители канала нашего сайта mirbio.com.ua Демонстрирую вам работу прибора PH-метра. Прибор называется кс 300 Как видите, коробка потертая. Прибор уже 4 года. Он рабочий. Потому что есть много ребят вопросов, какой прибор рабочий, какой не рабочий. Ну, я вам скажу, пользуюсь этим прибором. Уже больше четырех лет. Вот модель cs 300 Скажу, прибор довольно-таки хороший, рабочий. Но скажу одну но сразу. Если крона, у вас уже подсевшая, то прибор будет показывать с погрешностью. 1 две единицы и будет нестабилен в работе. То есть, как бы, у ну, кроны хватает на год, но лучше крону менять раз в полгода. Есть вот такой вот защитный колпачок под колпачком. Есть, у нас идет под колпачком чувствительная электрозона, которая собственно отвечает за измерение прибора. Берем бочку, где происходит На навоза значит, бочка была. Засыпано неделю назад. Сегодня 29 сентября 2015 года. Вот мы включаем прибор и сразу видим, кислотность у нас пошла. Смотрим на прибор дальше, как он будет реагировать. Надо прибор включать, ставить сначала в субстракт, а потом его включить, ставить на выключенный. Вот видим, вот. шестерочка, да? давит нас шестерочек то есть в течение минуты он показывает вам в принципе, точную кислотность вот 6,5 отлично, вот потихоньку видим что прибор работает, не стоит на месте очень многие говорят, что прибор не рабочий прибор на самом деле рабочий я же вам говорю, только из-за кроны может быть сама проблема в том, что он начинает погреш... погрешность давать. так, ну в принципе я уже работу прибора знаю Опыт есть. Вот показываем сейчас температура. Температура в бочке на данный момент 23 градуса. Вот видим внизу капельку, 3. Ну, это очень влажный субстракт. Ну, понятно, он находится в процессе ферментации. Влага здесь присутствует. Вот. Подтверждение. Можно дублировать. Подтверждение прибора. Переключение. Вот мы переключили. Мы видели последние показания его 6,5. Сейчас показывает семерочку то есть как бы стабилизируется но опять же таки я говорю надо померять через каждые 30 20 сантиметров по всей площади если вы хотите знать точную примерную кислотность pH то есть или щелочь или кислотность или нейтральная среда как в данный момент 6,5 червь прекрасно кушает этот субстракт в принципе субстрат уже готов для подтверждения пойдем промерим еще другие бочки. Те, что засыпаны были совсем недавно. Ну и все остальное. Так, мы что делаем? Следующим образом. Выключаем прибор. Сейчас обязательно задержать кнопку on-off. И обязательно вытереть наконечник. Для чего мы вытеряем наконечник? Для того, чтобы была точная чувствительность. Потому что следы субстракта остаются на наконечники и он может показывать потом не точно а так вот будет в самый раз будет точно все наконечник мы протерли ну пожалуй пойдем в любую другую бочку сейчас посмотрим что у нас здесь творится ну вот видим бочка даже недосыпанная сейчас мы промеряем что у нас здесь в бочке происходит Видим прибор выключен включаем его Оба-на! Вот все, ребята, мы увидели, что здесь полная кислотность. То есть диапазон работы прибора 3,5 единицы до 9. То есть здесь ниже 3,5. Ниже 3,5. Вот мы выключаем. Видим, вот на 7 он вернулся. Вот, вернулся все на 7. Вставляем его опять в субстракт. 9, 8. Все. Видим сразу. Прибор показал кислотность. Для тех, кто сомневается в работе прибора демонстрируем его уже в двух бочках. а сейчас мы можем просто опять же таки протереть конец и спуститься в бортовую яму чтобы вы увидели какая кислотность на данный момент там так вот мы спустились с вами в яму прибор выключили выключили прибор специально сейчас вставляем его полностью и включаем и включаем прибор и смотрим что у нас происходит с кислотностью ну вот мы прекрасно видим что кислотность здесь у нас ровно 7 6.5 ну, ниже чем 6.5 она не будет по общей площади сейчас промеряем для показания образца. Ну, 6,5 это хорошо. Субстракт еще не дозревший, не приденный червем. Прибор работает. 6,5. Вставляем рядышком. Буквально через сантиметр 20. Полностью. Я вам скажу 4 года работаю с этим прибором, абсолютно полностью доволен. Рекомендации, советы я вам говорю сразу, протирать конец щупа, запускать прибор, когда он полностью выключен, щуп полностью погружен в данный момент. Вот. Мы прекрасно видим. 20 сантиметров назад было кислотность 6,5, сейчас у нас 7. Да, и крону надо менять раз в полгода. Тогда этот прибор абсолютно точно показывает. Абсолютно верно. Так. Хорошо. Сейчас мы можем просто возле прибора взять вот опа, вот видим 6,5 есть. 6,5 это отличная кислотность. Сейчас мы можем посмотреть, что у нас тут происходит в яме. Ну, вы видите сами, червь присутствует. Вот можем даже взять специально вытянуть прибор. Да, давайте я вам температуру покажу сейчас. Сейчас я вам покажу температуру. Температура в яме 20 градусов. 29 сентября. Для червя это отличная температура. Так хорошо. Вытягиваем прибор, ложим рядом. и Сейчас покажем, сколько здесь у нас червячка. Вот, все. Мы прекрасно видим. Черви есть. Всем спасибо за внимание. С вами был Бондаренко Михаил. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи.